Итак, как ты думаешь, слушать и слышать это одно и то же? Или все-таки есть разница? На эту тему анекдот. Покупатель. Скажите, пожалуйста, а у вас можно поларбуса? Продавец. Да нет проблем. Он, видите, с хвостиком. Мальчик. Как-то так. А, ну и личное обращение. Друг мой. Я уже лет 30 с микрофоном дружу, поэтому уж как-нибудь и тебе помогу освоить публичные продающие выступления. И вообще, сколько можно, давай уже, лайкай, пиши комменты, в паблик заходи уже, в конце концов. Давай, давай, давай, давай, Жду. давай, все, пока.